Более трехсот тысяч – именно столько переписчиков будет работать на предстоящей переписи населения. С 15 октября по 14 ноября они обойдут каждый дом и каждую квартиру в стране. Узнать переписчика будет несложно. На каждом из них будет синий шарф и жилет. На плече или в руках портфель с надписью «Росстат» – тоже синий. А еще электронный планшет. Но самое главное – удостоверение и паспорт. Их переписчик обязан показать первым делом и только после этого начинать задавать вопросы. У тех, кто уже переписался на портале Госуслуг, переписчики спросят код подтверждения, скажут «спасибо» и пойдут дальше. Остальным зададут несколько вопросов, а ответы внесут в электронный планшет. В следующем выпуске мы расскажем, на что еще следует обратить внимание при общении с переписчиком.